Я вам скажу, что для того чтобы не впадать в логические засады, которые рассказывают там пропагандисты, различать надо. Не умничать в суждениях, а различать. А различает что? Различает чувства. А что они различают? Они различают цвет, фигуру, символы, число, тон музыкальный вот что различает чувства. Я предпочитаю без пусто комментариев. Пусто в Лисичанске, над зданием городской там администрации, был водружён в Ак Победы. Заметьте, не масонский триколор Петра Первого, великого западника, а либерализма и прав человека, европейских ценностей, торжества закона об однополых браках. Это всё... Значит, не этот флаг был выдружен э, в Лисичанске, а красный флаг с серпом и молотом. С звездой пятиконечной звездой, с серпом и молотом. Вот поймите меня правильно. Значит, нам чего-то там рассказывают, там про какую-то там орден Кутузу, второй степени, там черти что рассказывают. Главное, чтобы уйти в суждениях от развлечений. Цвет красный, символ серп и молот и звезда. Петь, конечно. Это что, в Лисичанск пришла советская власть в Это что, в Лисичанск принесли красную идею освобождения труда от гнета эксплуатации? Нет. А что принесли туда? Это же примерно то же самое, что бутафория, такая же, как драпировка Модзолея Ленина, на День Победы, 9 мая. На Ордене Победы, которых всего там 17, что ли? Всего-то это вот немного, да? Там что? Там Красная площадь, Спасская башня с красной звездой и Мавзолей Ленина, символ Победы. И это брошенные под ножью. А кто на трибуне стоит? Вожди, победившие советские власти и коммунистические идеи. Теперь Мавзолей. Выгорожен картонными декорациями. И впереди парада победы несут масонский триколор. Кто воевал под этим триколором-то? Русская освободительная армия, изменник родины формы переход на сторону врага, Власова. Под знамя Российской Федерации флаг победы. Первый батальон. Прямо остальные на Ну, друзья мои, это же профанация сакральности. А еще чего там принесли в ССР Георгиевские ленточки. Что такое Георгиевская ленточка? На уровне бессознательного, еще раз говорю. А нам про победу. А символы про что? Это что, черный и желтый? Это же, так сказать, византийское. Вот это черное и желтое, это афонское братство. А ну откуда идет? Это вот Москва, Третий Рим. А что такое Рим? Это бездушная государственная тирания. Это сенаторы. Откуда Рима? У нас были, понимаете, члены Совета Федерации, переименовали их в римских сенаторов. Это Москва, Третий Рим. Откуда она взялась, эта Москва, Третий Рим? Она идет от э, староевропейской аристократии. Это э, другая линия. То есть. Триколор — это либерализм, а черный, э, желтый, белый — это черный интернационал, это черная сотня, это мы с вами одной крови, это линия с Габсбургами вот туда, и это воспринимается, так сказать, на уровне, так сказать, Что сделал Николай II? Он на флаг масонской триколор в крыш нарисовал желтый квадрат а в нем черный двуглавый орел. Соединил несоединяемые, Соединил, так сказать, самодержавие с либерализмом. И что произошло? Царь-исповедник закончил, понимаешь, династию, соединив несоединяемые. Она что делают сейчас? Опять соединять несоединяемые. А Георгиевская ленточка? А где она, эта Георгиевская ленточка? Она на медали за победу Германии. А что на этой медали? На ней Сталин. Ленточка есть, а Сталина нет. А в чем Сталин-то? Почему с черно-желтой ленточкой? Потому что социализм в одной отдельно взятой стране. Потому что в сорок третьем году отказался от гимна «Интернационал» и перешел на гимн «Союз нерушимый, республик свободна, сплотил навеки Великая Русь». Вот где черно-желтая и красная с серпом и молотом. Опять соединяете несоединяемые. Миром правят знаки и символы, а не слова и не законы, которые принимает Дума значит, о том, что все, кто начнет рассказывать что-нибудь про специальную военную операцию от себя, их там ждет, понимаешь ли, срок и кутузка.